Друзья мои, всем вам огромный привет! Помните то видео, когда мы в конце 2022 года ездили в Цюрбюген планировать нам кухню? Так вот, кухню мы спланировали, все нам просчитали, посчитали. Ну что-то нам показалось там немножко дороговато. Мы взяли у них немного времени, чтобы нам подумать. Ну а тем временем поехали по другим кухонным студиям, чтобы нам там тоже просчитали еще. Ну чтобы сравнить, какие где цены... И уже решить для себя, где мы конкретно хотим заказать кухню. Мы, в общем, в Медокюхен нам спланировали точно такую же кухню. Все просчитали, посчитали. И вышла она нам почти на 3000 дешевле, чем в Цюкбрюгене. Поэтому мы там ее и заказали. И вот буквально вчера она пришла. Позавчера пришла, вчера нам ее собрали. Провозились они тут с этой кухней до поздна вечера. Поэтому вот так они ее все собрали, все она... Все подключено, все собрано, все в порядке, можно пользоваться. Вот только дверки еще кое-где надо более-менее подправить, настроить. Сюда привезут еще стекло. То есть они замерили его сейчас Подрезетки Это все вырежут в стекле и потом туда все это установят. Ну а прежде чем я вам покажу всю кухню, давайте я вам покажу, что мне нужно было еще доработать. То есть до того, как поставят кухню. Что мне нужно было сделать. Начал тут для вас снимать. И они уже приехали устанавливать кухню. Вон сейчас вышли на паузу. Доснимаем. В общем, камеру я не брал в руки, потому что я тут... Все бегом, бегом, бегом. Сегодня у нас среда, 25 января. Во вторник привезли кухню, то есть вчера... И чтобы тут все подготовить, у меня был только понедельник, воскресенье. Пацаны приехали, мы старую кухню быстро выдернули, вытащили отсюда. Спасибо им большое, называть имена не буду. Кто помогал, если увидят это видео, знают, кто мне помогал вытаскивать кухню. Ну и, короче, воскресенье мы вечером ее вытащили. Потом я в понедельник, мне надо было быстро вот эти вот. У меня то, что кухня была обшита, то есть вот так вот фронт был закрытый полностью весь угол все это закрыто было и мне надо было это все аккуратно выдернуть чтобы вот это вот не поотрывать вот такие вот у меня островочки на потолке для подсветки там надо было новую дыру на улицу по воздухочиститель вывести то что раньше шли на 100 сейчас они на 100 не подцепляют ну и немножко выше чтобы через весь шкаф эта труба не проходила тоже намучился это весь агрегат этот он очень тяжелый с женой этот вдвоем у нее все равно силы столько нету чтобы держать это все равно ну, помогало мы это сделали просверлил в принципе нормально вот только надо установить маленько проблемы были Ну и чтобы старую старую дыру закрыть саня приехал привез мне штеропор и пену все это мы закрыли с ним и он такой смотрит, говорит, так, отчет говорит, у тебя не надо все эти резетки ставить по плану, все подходит. Я да, я не знаю, мне никто ничего не говорил. Он говорит, по идее надо все по плану ставить, как в плане стоит, так ты резетки должен проложить. Открываю план, смотрю в плане, а у меня тут резетки вообще ничего не подходят. В общем, вот эту вот резетку нужно было новую проложить, вот эту вот резетку, потом там снизу для холодильника и тут тут где-то вот, вот этим вот шкафом а, я даже, да, я, видно, я. нужно было короче для мойки проложить и я этого не знал и все в последнюю очередь пришлось короче делать это было вечером когда он мне сказал когда мы посмотрели тут все размерили и потом я на следующий день во вторник когда они уже должны были привести кухню я в 7 часов утра полетел в строительный магазин быстро все материал купил провод там э, кромку чтобы сверлить по, под эти э, резетки и бегом бегом бегом тут короче накидал эти провода и они уже приехали привезли кухню но хорошо что они сразу в этот день не стали устанавливать а только они ее завезли составили и я, получается, потом еще мог тут продолбить все это, сделать такие кабель-каналы, проложить все это, зашпаклевать все, замазать. Ну а теперь, друзья, полный обзор кухни. Давайте начнем с этого угла, с вот этих вот трех высоких шкафов. Это у нас, значит, первый шкаф, интегрированный холодильник вместе с морозилкой. Потом у нас идет апотека-шранк. И шкаф с духовкой и встроенной микроволновкой. Вот. Начинаем с холодильника. Вот видите, еще все пусто, еще не заполняли, не мыли. Но она уже включена. Минус 18, минус 5. Это для теста включили. Сейчас будем отключать, все это перемывать, э, чистить. Здесь вот такая вот морозилочка. Надеемся, вот ручка, все. все как обычно, как у всех, потом сверху тоже вот такая вот дверочка, вот. то что редко пользуемся, туда может быть склад, так как шкафы высокие и постоянно туда не налазишься, вот это вот абутека-шранк, ну вот тут уже жена приобрела, примеряла эти контейнера так вот апотека шрам выглядит тут у нас тоже еще один шкаф уже дверка вот такая не наверх микроволновка микроволновка небольшая и вот такая вот духовочка включается крутилочки так ниже у нас тут все эти анлятинги потом читать будем где чем как правильно пользоваться вот такие выдвижные шкафы тут потом для бутылок для специй Да если тут уже понаставил тоже проверял по высоте подходит, не подходит. Э, тут тоже. Вот этот вот наш шкаф на 90. Для бештейка. тут все. Ложки, вилки, поварешки. Ниже вот такая вот шипляда. Ну и сама плита. Взяли индукцион. Индукционная, как она на русском, я не знаю. Потом вот такой вот у нас... Воздухочиститель, встроенный тоже в шкафу, интегрирты, вот так вот выдвигается, сейчас свет включу, тоже подсветочка само собой, закрыли, и вот этот вот шкаф открывается, единственный шкаф открывается вот цветом. я сейчас тоже не помню как она называется, надеюсь вы поняли, вот такая вот штука, вот туда тоже специи можно ставить, А вот эти вот шкафы уже открываются. Вот видите, ручка. То есть вот здесь вот так открываешь. Просто шкафчик. Этот закроем. Тут тоже вот такой вот шкафчик с полками. Потом угловой шкаф. Это я сейчас показываю все навесные шкафы. Вот угловой шкаф. Вот там, видите, я вырезал. Под, воздух, под воздухочиститель чтобы на улице все вытяжка была в общем вот такой угловой шкаф и здесь трава от окна тоже еще один навесный шкаф Ой. вот такой вот шкаф далее вот такая вот раковина в углу А вот такой вот угол кто-то говорил что неудобно в углу раковина Возможно, если когда вот здесь вот 90 градусов, угол, тогда да, что стоять и так в углу мыть, возможно, неудобно. Но если вот такой вот угол на 45 градусов, в принципе, нормально. Даже очень удобно подошел вот так вот спокойно. Можно было раковину взять еще с такими фейхами, можно ну, туда фрукты, овощи складываешь и мыть. Мы не захотели. Во-первых, она еще больше, много места занимает. Во-вторых, она ну, ненужная вещь. Именно для нас она ненужная вещь, потому что так на наложил, куда-то помыл, все вытащил. Далее, ребята, вот такой вот у нас мусорное ведро каруселью. Вот так вот давайте вытащим. Вот уже мусор наложили. Уже испытали вот два ведра. То есть сюда простой мусор, мусор пластик, тоси-боси, сюда биомюль. Так, закрывается, поворачивается, что-то можно сюда складывать, тряпочки вешать, там, всякие раннього смитель, то есть всякие порошок, мыльно-рыльные, не знаю. Тут ведро оно предназначено якобы для полов мыть. Само собой, для полов мы его использовать не будем, Мы его будем использовать для картошки, для лука и еще что-то. Тут вот тоже, еще вот так вот тоже можно ставить, также крючки. И плюс вот так вот, не знаю, видно, не видно. То есть если вот здесь взять вот так в угол. Бутылки, не бутылки, еще что-то можно будет поставить. Сверху, само собой, уже много ничего не поставишь. Видите, она уже все задевает. Вот это вот тоже не временно. Шланг на скотч прилепили, чтобы он там сбоку так был, потом они удлинитель. К этому шлангу привезут, и они его протянут вот отсюда, как это должно быть, и туда, чтобы ничего тут не мешало. Вот такое вот мусорное ведро. Дальше, тут у нас уже под окном сейчас вот такой вот апотека шланг тоже маленький. Это специально взяли. Чтобы полотенце вешать, а туда тоже бутылки, не бутылки, что-то можно ставить. Потом вот так вот посудомоечная машинка, тоже полная. Вчера испытали, помыли. Обычная посудомоечная машина от фирмы Zimace. Ну, и тут вот такие вот выдвижные шкафы. Вот такая вот кухня получилась у нас в общем. Скомбинировали вот так вот два цвета. Ну, нам прям вообще нравится. Жена довольная, что красиво смотрится. Не знаю, как на камеру это, но смотрится она очень красиво. Сейчас вот еще стекло сюда нищу привезут, вставят, и потом будет вообще бомба. А я тем временем буду, друзья, закрывать сверху вот это вот все, как у меня раньше было. Все буду вот это вот сверху закрывать. Зашпаклевывать, шлифовать, и потом уже клеить обои. Поэтому у нас, видите, обои мы не наклеили, только оторвали вот такой вот в ремонте. Ждали пока поставят кухню, что потом я закрыл сверху и уже потом все сделать чистовую отделку. Вот этот вот мне островок придется убрать временно, немножко подвинуть его, немножко переделать. Так как раньше у меня кухня была вот так вот. Видимо глубина шкафов была меньше. Сейчас мне нужно будет выдвигать сюда. И то же самое оттуда. Плюс ко всему, то что вот эти вот высокие шкафы у нас были раньше примерно вот так вот. И вот эта, вот эта вот волна посередине, то что я тоже сам делал, она уже смотрится, конечно, не так, что она уже как бы в глубине там. Но я сейчас переделать не буду, оставлю все это так. Теперь уже как есть. А вот это вот я переделаю. Ну, а это уже, ребят, будет в следующем видео. Буду закрывать вверх, крейть обои. Ну, и полностью, в принципе, всю чистовую отделку буду уже доделывать в следующем видео. Поэтому, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. Ну и все, на этом видео я буду наше заканчивать. Всем пока-пока и до новых встреч в следующем видео. Чао-чао!